Так, друзья мои, война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Вот видите, уже зима, как говорится, к середине подошла. Собачек, а он, видите, девочка сидит. Сейчас подойдут сюда, здесь хорчуется у меня, знаете. Ну, вон там, услышали. Они слышат, знаете, звук мотора, дизель работает, они прямо вот... Когда бы не было, вот приезжаешь, раз в день я приезжаю, оставляю здесь еду. И, ну вот съедают, не знаю, хватает им там вот это, там 3 килограмма корма. Ну, во всяком случае, видите, животные живы. Вот эта вот девочка осторожная, она уже такая собачка старенькая. Здесь еще их, наверное, кормится здесь ну, штук 10 ну, еще, правда, бывает, там каши я им привожу, там, когда там жена что-то делает. А так сухой корм, ну, сухой корм, он не замерзает, понимаете, не замерзает. Тем хорош, конечно, химия химии, но, знаете, без этой химии тоже ноги протянешь. И вот, видите, ждет. Не, не будем заставлять ждать, пусть, пусть идет кушает, а то осторожно она. Все, друзья мои, пока.